Друзья, вас приветствую на канале о сложном просто. Меня зовут Сергей. Сегодня я хочу вам предложить начать со мной вместе реализовывать каталог товаров, ну это уже будет как бы, новая версия 2023 года. А, почему новая? Потому что была предыдущая реализация на версии Sputut.netcore 2.2 и это было около 3 лет назад, может быть чуть больше, чуть меньше. И э, в каком-то видео предыдущем я даже м, сделал, так сказать, работу над ошибками, описал, что можно было сделать по-другому, э, как можно было сделать, ну и сейчас э, вы понимаете, что все меняется, причем настолько сильно и быстро, что три года это очень большой срок, особенно в среде разработчиков. Ну и, в общем, начну реализацию, буду комментировать то, что я делаю. Ну, в общем, предлагаю вам подключиться. Давайте переключимся в Visual Studio и посмотрим, что у нас в задаче. То есть поднимем тот план, который был для предыдущей реализации, и просто реализуем его по-новому. Итак, я воспользуюсь репозиторием, который уже был. Давайте я его покажу. Где-то вот здесь вот он был. Вот. И в этом репозитории на самом деле я сделал э, тег, который 2019 года. И то есть там осталась старая версия. Если будет интересно посмотрите, чем она изменилась или нет, я в новой версии, вернее, в новом комите... Почистил содержимое, теперь у меня в папке source вообще нету, и, соответственно, вот сейчас в Visual Studio давайте как раз это все и создадим. Я создаю новый проект на основе шаблона Microservice Template, который встроен OpenNDD с авторизацией 2.0, то есть в предыдущий раз мы использовали непосредственно Identity Server, сейчас это будет OpenNDD. Давайте также назовем так, давайте к -лабонка. Хотя, зачем я пишу это, давайте я прям открою, вот он каталог, и вот сюда я положу Source Вот, и, соответственно, также назову его каталог, может быть, наверное, чтобы немножко отличалось Вот, давайте, 20, 23, пусть так и называется Вот, и, соответственно, у меня теперь чисто новый проект, единственное, наверное, что я перетащу если говорить про то, что было хорошо сделано в предыдущей версии, так это то, что модели и инфраструктура была отделена от реализации. Поэтому я сейчас просто скопирую из предыдущего проекта. Я его открыл в райдере, чтобы не путаться и вас не путать. И вот здесь я сделаю таким вот образом. Открыть Explorer. Возьму вот эти вот модели. Хотя нет, продукт так мне теперь не нужен. И вставлю их вот в этот проект. Ctrl-V. Вот, ну и а теперь нужно немножечко здесь навести порядок. Для начала давайте разберемся. Итак, я поменяю namespace. Вот таким вот образом. Вот, а теперь давайте модели приведем к нужному виду, потому что, собственно говоря, в 6, в частности, появилась возможность, кстати, я это делаю сейчас на версии 7, а в dotnet 6, ну вообще, на самом деле, гораздо раньше, в версии 3.1 появилась nullable, ну в ну, 6 она очень сильно поддержана. И вот эти вот nullable ну, нужно довести до ума. Здесь я скажу, что у меня не может быть модель а, name null. Ну, я скопирую это, потому что... Так, description у меня может быть null. Ну, ну давайте воспользуемся list а, и поставим его null. Ну, дальше, э, следующая часть... Event item, это у меня уже была, собственно говоря, пусть остается для логов, для примеров. Здесь возьмем identity. Ну вот identity у меня на самом деле два, наверное, да? Нет, она взялась из domain Base. Так, ну ладно, log, identity, вот мне лог точно не нужен второй, давайте его удалим. Продукт, продукт у нас из auditable, L12. Да, вот он здесь нужно сказать, что это теперь у меня не null Это может быть null Сохраняем Дальше, uh, editable, review, контент у меня не может быть null UserNet не может быть null Потому что если мы оставляем review, то как соответственно может быть Но и тоже не может быть null, потому что uh, продукт, на пишется review должен быть. Так, ну здесь мы поставим, что он да, не, не равен ну. No. Ну, смотрите, в шаблон зашита такая штука, как name this identity. Ну, теоретически здесь вот надо поправить, что это не равно null. No Бриф, наверное. Ну, мне для этого проекта, видимо, это не потребуется. Я их удалил вот так вот. Продукт так мне теперь не нужно. Раньше невозможно было сделать. Многие ко многим без дополнительной таблицы, то есть связей. Теперь Entity Framework это прекрасно поддерживает. Я единственное, что поменяю на лист. И, наверное, это теперь не тег, а просто products. И соответственно в самом продукте что-то я не дошел до этого. Да, давайте так вот доделаем. Это у нас будет tags. Ой, вернее, тег. Пусть тоже будет лист. И это будет у нас тоже. И reviewStation тоже может быть null. ну Мы можем заинклюзить, а можем не заинкудить Это как бы на самом деле логично. Description может быть null Давайте ставим. Name не может быть. Ну, ну вот как-то вот так это все примерно выглядит. Теперь а, давайте я добавлю. Вот таким вот образом сделаем. Так, теперь нужно разобраться с базой класса. Они тут, конечно, есть и хорошо. Нужно найти, которые не используются. И это я сейчас быстренько сделаю. Здесь два. ViewModel наверное, тоже поддержим. Sortable. Ну, вот Sortable у меня не используется. Хотя, нужно подумать, будет у меня где-нибудь сортировка. Ну, давайте я уберу это из проекта. Так, Type Helper. Но теоретически он мне это тоже не нужен. Это шаблон, я просто его очищу для того, чтобы это было. Ага, вот, это шаблон есть. Хорошо. Закроем все проекты. И смотрите, теперь мне нужно... Ну, во-первых, мне нужно настроить эти модели, чтобы они ложились в базу очень красиво. И я покажу, как это будет Без настройки, потому что настройка. У меня есть Postgres, я буду в него все складывать. Postgres в докере. И, соответственно, мне нужно настроить здесь ну, строку подключения. Так, давайте я вот, вот так вот сделаю. А теперь мы добавим. Ну, пусть будет SA, паспорт. Давайте... Я свой фирменный пароль вставлю, где он, вот он, localhost, пароль, database, ну пусть называется э, каталог э, 2023, или давайте каталог DP2023, вот таким вот образом. Дальше я бы хотел подключиться к базе данных, а для этого мне нужна строка подключения и, собственно говоря, терминал, в котором я напишу, ну, давайте для начала проверим какая версия db entity uh, framework.net entity framework Нет, давайте так, uh, tool, вот у меня есть команда tool uh, Давайте я сразу нажму, Просто она подсветилась uh, Да, 7.3 у меня уже установлена, ну отлично Тогда можно сказать следующее EF database нет, мне нужна migration. А вот, add initial. Не подходит, потому что да, я не в том каталоге нахожусь. SD, давайте выберем каталог Infrastructure. И выполним команду еще раз. Different pattern. Так, так, так. Ага, мне нужно еще прописать строку подключения. Ну, давайте я вот таким вот например, скопирую и найду application the context. Вот он. А, он закомментирован. В шаблоне это есть. Вам тоже наверняка это пригодится. И так у меня даже не установлен еще Postgres. Так, давайте я сюда вставлю. Здесь мне нужно что сделать? Мне нужно установить ноги-то пакет который называется Post А вот он есть uh, Entity Framework Вот он, прямо наверху я не вижу, а вы молчите. Так, ну и теперь соответственно здесь мне нужно написать Use npgsq и teleponecut. Так, теперь я использую провайдер, который подключается к Postgres. Строка подключения есть. Давайте попробуем создать миграцию. Миграция создалась. И давайте посмотрим, что там внутри нас создавалось. Ну вот, вы видите, что... Э, так, ну это стандартная таблица. Вот, event но Ну, для нее, собственно говоря... Так, я не вижу. Э, тоже нету. То есть, э, все значения взялись по умолчанию. И, соответственно, максимальное количество символов туда можно воткнуть. И это, на самом деле, мне подходит. Я хочу немножко ограничить, то есть задать конфигурацию. Я обычно делаю в классах, в профилях так называемых, где вот, допустим, где-то тут есть ContraLife Products. А, их даже нету. Ну, смотрите, их нету, потому что у меня здесь только три модели. Давайте все созданные модели запихнем, собственно говоря, в Entity Framework. Так, я их сделал. Ну, соответственно, миграцию я хочу удалить. Она мне не нравится. Так, миграции удалились. Это можно закрыть, это можно закрыть. Так, еще что у меня есть? У меня есть event item. Так, ну, давайте попробуем еще раз туда. миграция. Посмотреть, появятся ли они в моем антитифрамворке, то есть в моей миграции. Так, миграция создалась. Открываем. Смотрим. Продукты. Вот они, продукты появились. Review. Вот и В общем, Теперь осталось только задать, собственно, эту миграцию тоже удалю и задам свойства, которые мне нужны. Я их тоже скопирую из предыдущей реализации. Где-то здесь вот у нас были Model Configurations. Я, соответственно, также открою в PORADY, скопирую всю папку и прям ставлю вот сюда. И надо перепроверить эти самые настройки. Ну, вот это теоретически... Ну, давайте так, по порядку. Есть у нас application.vcontext, это теперь можно убрать. В новой версии она не потребуется пойдет вот, сейчас настроим все namespaces. хорошо и поехали категория у нас есть lock level ну, вот лок level мне теперь это будет у меня event, э, нет как он называется event item опять же для красоты пусть будет э, и вот таким вот образом ну модель у меня соблю Название поменялось, а тип модели остались. И сюда, соответственно, запишем event items. Но я буду сюда писать логи, каким то там бизнес, какие-то операции. Ну, определимся. Так, что там подчеркивает? А, так, generic. Нет, а, вот. видите? сейчас мы все это поставим. Ага. И поехали дальше. А, ну здесь нужно, наверное, все-таки переименовать его в Отлично, здесь уже все настроено. Product Tag мне теперь не нужен, потому что таблица связи не требуется. Термарк умеет многие ко многим теперь подставлять. Ну и теоретически ха, можно снова запускать генерацию. Но для начала, конечно, нужно было все сохранить. И у нас появились ошибки. Сейчас посмотрим, что это значит. Нет, надо прочитать ошибку. Аудитбл, а он у нас Аудитбл, 12. Аудитбл, Аудитбл есть. Так, давайте проверим, пробежимся по всем ошибкам. А, ну да, конечно, она просто не подключилась. Review и собрать проект. И проект собрался, но теперь можно тогда запустить миграцию. Создалась миграция. Так, закроем все и откроем снова миграцию. Так, и посмотрим. Собственно говоря, меня интересуют э, настройки. Вот смотрите, at это создал Microsoft. ну, А, нет, смотрите, все правильно. Это моя уже сущность и она подключила все нужные настройки, которые были указаны в файлах конфигурации. Отлично. Но, опять же, повторюсь, это все у меня сделано в шаблоне, поэтому я дополнительных никаких манипуляций не делал, но теоретически, если вам а, потребуется это, то есть у меня здесь Definition, здесь Database Context, и вот здесь вот вот эти вот... Нет, вот. О, тут еще не поставленные Memory, давайте это тоже удалим. А, здесь у нас а, нужен также вот такой вот и здесь возьмем builder, Нет, вот так вот возьмем builder. Упс. пишем configurations. так ну а если возвращаться к вопросу про где подключаются конфигурации вот application context, вот есть последний от него и здесь где-то есть он ну, модал давайте быстренько он модал вот он здесь мне использовать рефлексия которая разбирает в общем, находит все профили Model Configuration. Ну и подключает их, соответственно. Есть уже другие реализации, но она работает и общем Так, на этом мы пока заканчиваем. Давайте все-таки создадим базу данных. А, миграция у нас создалась нормально. Давайте теперь Database. Ну и соответственно ну, update. Отлично, у нас запустилась миграция, так, это мне не нужно, давайте я открою базы данных, мы проверим, есть у нас или нет база, да, смотрите, все создалось, поэтому мне не нужна. вот. Ну и в базе, давайте подключим схему по умолчанию, вот так я подключу, базы не нужны. Собственно говоря, мне нужно проверить, что у меня есть. Мои таблицы, да, вот они все появились. И, соответственно, с нужными, видимо, настройками. Сейчас перепроверим. Так, роду. Да, все настройки применились. В общем, база данных готова. Можно, собственно говоря, двигаться дальше. А на этом я с вами прощаюсь. Подключайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Продолжим потихонечку пересоздавать этот самый каталог. Пишите правильный код.